й стороны в нижнем углу есть э, чат прям так написано чат под э, моим видео напишите плюсики в чате все кто меня слышит и видит хорошо хорошо спасибо спасибо михаил спасибо василий артем все окей хорошо Окей, я ожидаю от всех остальных подтверждений о том, что все хорошо со связью. Просто плюсики, не надо ничего долго писать. Укажите плюсики, чтобы я понимал, что со связью все хорошо. И в случае, если в процессе э, вебинара у вас будут появляться какие-то трудности со связью, вот, пишите обязательно, чтобы мы ну, ну, исправляли ситуацию и понимали, что происходит. Хорошо. Значит, э, у нас всего я не увижу достаточно плюсиков поэтому прошу вас кто сейчас подключается или подключился к вебинару поставить плюсики в чате если все хорошо со связи. то есть меня хорошо видно и слышно хорошо спасибо его кто-то еще плюсики в чате кому все все видно хорошо понятно Отлично, константин спасибо хорошо да, спасибо, Юджин. все остальные. У меня есть такой вопрос. Если вам все хорошо видно, слышно и все хорошо, то я хочу вас попросить... Яна Трифан, добрый вечер, вас не слышно. Ясно. Яна, ну попробуйте что-то у вас со связью, ну именно звук может включить или наушники одеть, потому что, потому что то, что я наблюдаю, всем слышно и видно. Попробуйте. Значит, вопрос такого характера, ребят, хочу, чтобы вы написали, если все понимают, которые здесь есть в чате, русский язык. Да и тот, сенс Олег, лимба, рус. Плюсики в чате, Ктём Плюс, О, он чат, окей, Артем, спасибо, отлично. Хорошо, Михаил, отлично. Дело в том, что, ну, для тех, кто не знает, мы находимся в городе Кишиневе, и очень много... Людей в нашей стране говорят как на русском, так и на румынском языке. Вот поэтому, а, отлично, я вижу большинство плюсиков. Очень хорошо. Спасибо всем за подтверждение. Пишите, пожалуйста, кто подключается сейчас. Если все хорошо со связью, плюсики в чате. И если вы знаете, понимаете русский язык, то тоже плюсики в чате. Пентручейкари, оседей, антребер, лимба, румынен, юпот, распунни лимба, румынен. Да, но постараемся общаться на русском языке, потому что есть люди, которые вообще не знают э, румынский язык, только из-за того, что они ну, не уроженцы Молдовы, вообще в Молдове, может быть, и не бывали ни разу. Вот, Поэтому я постараюсь говорить на русском. Хорошо. Так, если у кого-то сейчас есть какие-то вопросы, либо в процессе вебинара будут какие-то вопросы, обязательно задавайте, вписывайте в чате. В случае, если я не успею ответить на ваши вопросы в процессе... Э, в процессе вебинара я обязательно оставлю время для вопросов и ответов в конце вебинара, поэтому готовьте свои вопросы, если они еще не готовы. Если готовы, вы уже можете писать. Я буду наблюдать. В случае, если, например, я вижу, что этот вопрос будет затрагиваться в вебинаре, и я отвечу на него чуть позже, то я об этом сообщу. Уже можете писать вопросики. Хорошо, здесь... Луиза написала у нас в вопросах 2, 3, 4 плюсика и Раду написал. Я вас очень прошу, ребят, кто пишет здесь в вопросах, пишите свои вопросы прямо в общем чате с левой стороны, в нижнем левом углу. Там можно, как говорится, задать вопрос, либо написать плюсик. Я там ожидаю от вас э, ответа. Спасибо за понимание. Итак, я тогда представлюсь. Меня зовут Вячеслав Богданов, кстати. Меня зовут Вячеслав Богданов, я собственник, руководитель компании «Мастер продаж», бизнес-тренер, консультант, лектор, специалист по повышению эффективности личности. Я писал очень много статей для молдавских и иностранных журналов и газет, для телевидения давал интервью. Провел обучение для более 10 тысяч продавцов и руководителей, а также я являюсь автором практического руководства, которое нашумело очень сильно, как у нас в стране, только не у нас в стране, которая называется «Памятка сильного продавца» или «Мотивация продаж». Это книга, где, даже это не книга, это брошюра, где 27 практических заданий по продажам. То есть там нет никакой теории, это не брошюра для того, чтобы ее просто почитать. Это книга, брошюра, извиняюсь, для тех, кто хочет практиковать продажи. Вот. Кто из вас уже читал, либо тренировал что-либо из этой книги, Напишите, как у вас получилось. Очень интересно ваши отзывы от применения этих тренировок. Так, это в двух словах о званиях. Результаты. За 6 лет, наша компания существует на рынке 6 лет. Я увеличил свои продажи в 14 раз за 6 месяцев. Помог увеличить продажи своих студентов до 5,5 раз за 2 месяца. То есть наши студенты, есть студенты, которые увеличили свои результаты в процессе обучения в 5,5 раз. Например, там, в прошлом году, там, в феврале он продавал на 3000 евро, сейчас, в этом феврале, уже он продает на 17,5 тысяч, например. Я создал собственную уникальную систему обучения продавцов, которая состоит полностью из практических упражнений, и там очень много, очень много практики и очень мало теории, хотя теория тоже нужна, но в целом там очень много практики. Я обучил продажам более чем 5 тысяч человек за последние 8 лет. И это не семинарчики. Это очень много практических заданий, очень много работы над личностью. Это очень много коррекций личности для того, чтобы человек справился, и давал высокие результаты в своих продажах, в своей компании. Буквально последний наш студент, я вам сейчас покажу его отзыв, поднял продажи за 2 месяца на 270%, который завершил это выпускник нас. Так, я от распада более 50 компаний. Что это значит? Компания уже, вот знаете, ко мне приходит человек, руководитель, собственника, и говорит, все, я хочу закрыться, или я хочу кого-то на место меня поставить, потому что я уже не могу, я хочу уйти. Вот, и такие ситуации бывали. Если у вас такие ситуации были, кстати, пишите плюсики в чате, мне очень интересно ваши отзывы. Это о результатах, но ну, это краткие результаты, потому что если буду вдаваться в детали, я еще много чего могу вам рассказать, но быстро бегло о себе. Я в 2019 году стал лучшим лектором СНГ, я провожу лекции антинаркотические для детей в школах, в училищах, в университетах. И в, одном из, в одной из недель 2019 года я стал лучшим лектором из всех лекторов, лекторов, которые работают на территории СНГ. Вот, пару фотографий там, вы тут видите. А, вот и отзыв нашего последнего выпускника. Можете почитать в быстром, в быстром формате, потому что мы будем здесь не будем сильно долго задерживаться. За первый месяц поднял продажи на 100% и на 270% во второй месяц. Это конкретный человек. Ну, вы видите, там есть название компании, это сотрудник этой компании. Можете пообщаться, спросить, ну и так далее, уточнить все детали. Вот, вот, вот такие истории успеха мы получаем, потому что вообще наше обучение, если мы говорим о продажах, это уникальная штука только из-за того, что мы э, исправляем людей. То есть кроме того, что мы делаем, приносим вам прибыль, как компании, либо как сотрудникам, мы еще исправляем людей, и они становятся более счастливы. А я уверен, что вы уже замечали, что счастливые продавцы продают в разы больше, чем несчастливые. Вот, успели, надеюсь, прочитать отзыв. Так, вот еще пару отзывов. Я думаю, что, может быть, если кто-то из вас видит свой отзыв здесь, вы можете написать «Да, это так», либо подтверждение, потому что это просто скрины, Отзывов, которые я получаю на телефон, на фейсбук, еще куда-либо. Еще пару отзывов сотрудников из другой компании города Кишинева, Молдова. Да? Это две девочки, которые написали, вот, что у них было. Вот, это результаты тоже. И теперь перейдем к плану вебинара, чтобы мы не тратили много времени, а перешли к четким данным. Значит, план вебинара следующий. С чего то есть на этом вебинаре вы узнаете, с чего начинается наем персонала и как не наломать дров в начале. Знаете, бывает такое, что компания только основывается, и руководители, может не обучены, может быть, не подготовлены, и бывает такая ситуация, что наломают дров, а потом, потом не понимают, почему от них, у них сотрудники не удерживаются, либо не остаются, так сказать. Вторая тема – как выйти из рутины постоянного поиска персонала. Я думаю, кстати, у кого есть такая проблема? Как выйти? У кого есть рутина, постоянная проблема с поиском найма персонала в Молдове? Либо не в Молдове. Плюсики, пожалуйста, в чате. Отлично, Константин, спасибо. Кто еще? У кого еще есть такая проблема? Рутина, проблема постоянного поиска найма персонала, трудно, нельзя найти. Спасибо, Артем. Витвицкий спасибо. Сергей Соль, спасибо. Ребят, спасибо за, вам за подтверждение. У кого еще есть... Да, спасибо, Татьяна. Реально, проблема не только у вас. Я общаюсь со многими владельцами, собственниками бизнеса Молдовы, да и не только. И в Молдове очень большая проблема именно с наймом персонала. Вот. И, кстати, ответ на этот вопрос, как выйти из этого и получить, ну, не держаться, знаете, как за каждого сотрудника. Бывает такое, что берете только из-за того, что больше некого, а сами уже устали это делать. Может считать, что ну, ну, уже, уже не ваше это, понимаете? Например, там берете человека в продаже, вот, он, и боитесь, чтобы он не ушел, потому что некому работать в магазине. Если он уйдет, то ну, больше никто, кроме вас, на этот пост не станет. Третья тема. Как усп Какие успешные действия предпринимают самые лучшие специалисты по найму персонала в мире? Да, Татьян, на самом деле в Молдове огромная, гигантская проблема с наймом персонала. Я просто, ну вы не первая и не последняя из руководителей, которые говорят, ну высказывают мне такую проблему. Я очень бы хотел, чтобы в результате этого вебинара вы получили четкий инструмент, как справляться с этим. Потому что очень важный момент, компания это же не не офис, не оборудование, не магазины, это люди, которые там работают. И если люди в плохом состоянии, либо их нет, ну вы имеете, что имеете. Кстати, по поводу успешных действий, вы получите четкие инструменты, которые применяют лучшие специалисты по найму персонала в мире. Вот. я специальное обучение на эту тему проходил, а также сам протестировал. Кстати, в результатах я не написал. Я протестировал около 5-6 тысяч людей за последние 5-6 лет. И, ну, поверьте мне, я видел разные ситуации. И, ну, такое бывает, эта проблема. Спотарь Никита. Да, Никита, спасибо, что написали. Реальная проблема. Следующее. Точные этапы собеседования кандидатов. Вы знаете, на самом деле, очень многие руководители делают, проводят и интервью, либо собеседование интуитивно и задают самые простые, хотя бы наболевшие их вопросы. И не всегда это успешно, потому что в некоторых случаях это ну, ненужные вопросы, либо потом выясняется, что этот вопрос вообще неуместен, либо в результате это вранье, вы узнаете, что это вранье, ну и так далее. Вот Точные этапы собеседования вы получите, я вам покажу и даже помогу в одном из важных, самых важных этапов, правильно сказать, собеседование как не наломать дров и там потому что ну там тоже бывают ситуации такие подводные так кто такой продуктивный человек как его распознать продуктивный человек очень интересная тема Прям рекомендую потому что если компания у вас небольшая кстати у кого компания меньше 10 сотрудников в штате напишите плюсики в чате у кого компания меньше 10 сотрудников в штате артем спасибо я понял хорошо Татьяна, спасибо. У кого еще меньше 10? Вот все, кто сейчас не написал плюсики, но хотел написать, вот, и у них на самом деле меньше 10 сотрудников в штате, либо в подчинении, то вот вам с этим нужно разобраться именно с продуктивностью человека и как его распознавать в первую очередь. Потому что когда компания маленькая, первое, кого нужно отбирать, это продуктивных. Потому что именно за счет них потом формируются уже помощники к ним, ну и так далее, другие детали. Влад, спасибо, что написали. Следующий вопрос. Как увеличить поток кандидата? На самом деле, ну, очень многие руководители считают, что сейчас повесит объявление на трех девятках. Это я про Молдову, да? Вот, если кто-то из-за границы, это сайт, на котором публикуется объявление о работе. В трех девятках, Махлер, потом Работа МД, и считают, что там должна должно пойти куча, куча просто кандидатов, и вы вам просто некогда будет отбирать. Но когда вы это попробовали, вы поняли, что это не так. Либо те, кто приходит, не совсем те, которые вам нужны. Кстати, кто сталкивался с такой проблемой, что публикует объявление, а на это объявление откликаются совсем плохие, либо никто не откликается. Вот я хочу увидеть. Никита спотарь спасибо. Константин, круто, спасибо вам. Виктор, отлично. Горюк, коллег, отлично, молодец, спасибо вам. Витвицкий, вот, вы знаете, на самом деле, Дионис, круто, спасибо. Вот, вот такая проблема есть. Кстати, ее легко решить, особенно когда вы на основании создаете компанию, это быстрее решить, чем когда компания большая. Хотя у большой компании часто бывает такое, что есть успешные действия, которые помогают им нанимать более лучший персонал. Дальше. Качество людей, которые только разрушают компании, как их распознать? На самом деле бывает такое, что есть люди, которые абсолютно не друзья вам и не для вашей компании, и вообще они вам не подойдут, но либо за неимением лучшего, либо просто из-за того, что не хватает образования в этой области вам может быть тяжело распознать этих людей, есть четкие характеристики. И кто из вас давно зарегистрировался на вебинар, вы получили ссылку на видео, как распознавать таких, кстати, людей. Я, если мы успеем, я обязательно дам больше деталей на эту тему, очень важную и нужную, потому что если вы наберете хотя бы одного такого человека, который разрушает вашу компанию, ваша компания начинает, разрушаться, даже платное объявление не работает. Да, Татьяна, да, вы не первая, вот среди вас даже есть наши студенты, руководители, которые да, так и говорят, говорят, я публикую, там, плачу, ты не знаю, сто 100 лей, тысячу лей там за объявление в месяц, и они все равно не, не приносят а, желаемого результата. Да, бывает такое. Так, по поводу качества людей, которые разрушают компанию, я сказал, и последнее, у вас будет время, я постараюсь от, а, оставить время для ответов и вопросов. Но если вы замечаете, что мы проходим какую-то тему, и у вас прямо сейчас есть вопрос на эту тему, прям возьмите и напишите его в чате. И если я увижу, что я могу его сразу, на, него, на него ответить сразу, то я сразу на него отвечу. Так, поехали дальше. Ну что, мы двигаемся дальше? Э, в, конце, в конце каждый из вас получит очень классную штуку, которую... Э, очень многие руководители мечтают иметь и мечтают уметь разбираться в этом. Вы получите интервью на продуктивность, именно в конце вебинара. Это бланк, где есть четкие вопросы, как распознавать результативных людей, в некоторых случаях даже по телефону. Это бонус тем, кто досмотрит вебинар до конца и пройдет и ответит там на парочку вопросов. Вот. Поэтому, кстати, хочу вам сказать, что особенно для румыноязычных, для тех, кто... У кого кандидат приходит и русские, и, и на русском говорят, и на румынском. У меня есть дополнительный бонус. В конце этого вебинара вы получите, кроме бланка, четких вопросов, интервью на продуктивность на русском языке. Также вы их получите на румынском языке. И я даже вас научу и покажу, как проводить интервью на продуктивность, зачем эти вопросы, прямо на этом вебинаре. Готовьтесь, уже очень скоро. Это первое, с чего мы начнем на этом вебинаре. Двигаемся дальше. Значит, презентация. Вот ту презентацию, которую вы видите в правом окошке в формате PDF, вы получите в течение, то есть ее можно будет скачать в течение 10 минут после окончания вебинара. Дальше файл будет удален, потому что каждый наш вебинар уникален, он может быть разным. И на данный момент она вам, вам например, нужна, вот, но в следующий раз мы будем что-то менять, дополнять. Кстати, если у кого-то еще есть вопрос на эту тему по поводу, по поводу найма персонала, связанную с тем, как отбирать персонал, и очень важно, вам ценна эта презентация, обязательно досмотрите это, эту презентацию до кон, эту, этот вебинар до конца, потому что презентацию вы сможете качать, скачать только в конце вебинара в течение 10 минут. Вот. и туда входит, войдет, кроме презентации, еще вот эти два бланка, которые я вам обещал на русском и румынском языке. И интервью на продуктивность. Итак, поехали дальше. Итак, проблема. Какие проблемы чаще всего бывают в нашем бизнесе? Постоянная нехватка специалистов. Ну, кто-то может быть. Кстати, у кого есть такая проблема? Постоянная нехватка каких-то специалистов в продажах, на производстве, там. Плюсики в чате. Я вас очень прошу. Хочу узнать это, ну как бы. Есть такая проблема у вас, а то у меня такое ощущение, что у меня, ага, Константин, спасибо, Артем, спасибо, Никита, спасибо. У кого еще есть такие проблемы? Михаил, круто, спасибо. Константин, круто. Постоянная нехватка персонала. Нету хороших специалистов. И у кого... а, Луиза, спасибо, спасибо за ваше участие. Вот. Михаил, круто, есть такая проблема, спасибо. Вот. Следующая проблема, которая чаще, часто возникает в нами. Лучшие сотрудники хотят уехать за рубеж, а некоторые грозятся, угрожают вам, что они уедут за рубеж. Ну и такое бывает. У вас, у кого есть такая проблема, что сотрудники, либо лучшие сотрудники говорят, да я уеду за границу, там мне лучше заплатят, там еще какая-то проблема. Ну, еще какая-то сказка, либо идея. Вот, а ну напишите чуть плюсики в чате, чтобы я увидел ваши плюсики. У кого есть проблема, лучшие сотрудники хотят уехать за рубеж, либо угрожают вам уехать за рубеж, либо говорят, у меня в чате только плюсы. Такое ощущение, что у меня самые большие проблемы. Артем, ну, бывает. Что делать? Такое бывает. Спасибо, Ветвицкий. Ветвицкий, как вас зовут, если не секрет, чтобы я к вам по имени? Ага, Татьяна, уже уехали. Понял, ну, не факт, что появятся новые, которые также будут грозить вам уехать за рубеж. Итак, следующая проблема, которая есть в найме, сложно найти хоть какой-то персонал. То есть бывает такое, не только у вас, точно. Сложно найти хоть какой-то персонал, просто поставить на пост, где некому работать. И иногда случается, что вам самим приходится выходить. У кого есть такая проблема? Плюсики в чате. Ну не все так плохо, просто некомпетентный миллион. Ну да, но с компетентностью да, есть вопросы. Михаил, ясно, спасибо, что написали. Сложно найти хоть какой-то персонал. Кому тяжело хоть кого-то найти. Плюсики в чате, пожалуйста. Следующее. Мы переходим к следующей теме. А, спасибо, Виктор. Спасибо, отлично. Спасибо, что написали. Так, не из кого выбирать. Бывает такое, что к вам просто не приходят люди на собеседование, либо просто не хотят с вами работать, и вам просто не чего выбирать. Вот приходит человек, Никита Спотар, спасибо вам большое. У кого есть такая проблема, пожалуйста, плюсики в чате, чтобы я понимал, что вам больше подойдет и какая тема. Далее, Дионис, понятно, спасибо. У кого есть еще такая проблема, не искать выбирать, ну просто не приходят люди, ну просто не обращаются к вам. У кого есть еще такие такая проблема, пожалуйста, плюсики в чате. Спасибо, кстати, кто пишет плюсики в чате, Андрей, круто, спасибо, кстати, Андрей Белегчи тоже наш студент, вот из комрата Владислав, спасибо. Влад, спасибо. Спасибо, что пишете плюсики в чате. Огромное вам спасибо, потому что общение, вы знаете, общение не может быть в одну сторону. Оно, как говорится, это обмен информацией. Мне очень важно, когда вы пишете мне подтверждение, это показывает о том, что мы живые и тут общаемся. Так, понятно. Следующая тема. Вот. И вот. Кстати, сейчас я вам постараюсь увеличить эту картинку. На самом деле, система найма, не может быть построена, если механизм э, вашей компании не основан, не создан правильно. И в ней нету либо упущены какие-то элементы. Например, вот автомобиль и вот что обязательно должно быть в компании для того, чтобы была создана система найма персонала. Не просто я там ну, буду отбирать персонал, а прямо это четкая система, которая четко работает, приводит в вашу компанию результативных людей. Итак. Вот автомобиль, у него левое колесо, там так и написано, организующая схема, позволяет быстро ориентироваться внутри компании, закрепляет области ответственности каждого сотрудника. То есть человек, когда попадает в компанию, должен понимать, за что он отвечает, кто его, его непосредственный начальник, как идут потоки в компании, как через него, что от него ожидает в результате того, что он есть, в каком он отделе находится, ну и так далее. То есть если и нет четкой ОР схемы известной, Каждому сотруднику, то на персонала, с нами персонала будет вопрос. Кстати, у кого нет R схемы, вот кто еще не создал четкую организующую схему компании, где выложены четкие потоки, как проходит э, продукт через вашу компанию, к чему стремится ваша компания, к чему стремится каждый сотрудник. Спасибо, Никит. Молодец, спасибо за честность. Реально очень важный момент. Вот, спасибо за честность. У кого есть еще такая проблема, что вот. Системы, четко организующая схемы, как идут потоки, как общение идет в коллективе, нету ее. Андрей, спасибо большое, Дионис, отлично. Следующий элемент, здесь написано, идеология бизнеса позволяет влиять на ключевой фактор, влияющий на прибыль компании, это вовлеченность персонала. Смотрите, если вы берете классного сотрудника, но знаете как, они приходят и сначала с подозрением смотрят на компанию, вот, а с подозрением смотрят на то, что вы делаете, и если у вас нет четкой идеологии бизнеса, то есть у вас не поставлена четкая цель компании, не бизнеса, потому что бизнес, если мы посмотрим в словаре, это просто извлечение прибыли с из какой-то либо деятельности. А идеология э, именно самой компании или в нашем случае идеология, идеология бизнеса, к чему она стремится? Например, дам пример, чтобы для вас было более реально. Э, Наша компания, компания Мастер Продаж, есть четкая цель и миссия, где мы стремимся улучшить культуру продаж в Молдове, за счет чего каждый сотрудник и руководитель будет получать радость и удовольствие от того, что он делает. Вот, это больше идеологии. Буквально один из сотрудников, нанятых мною не, ну как бы не так давно в нашу компанию, это человек, который увидел эту идеологию и говорит, да, это мое, и я здесь буду работать сколько надо. То есть, если человек не вовлечен, ему не интересно, вы же, наверное, видели, что человек приходит работать с 9 там, до 6, и ему больше ничего не интересно. Если ты хочешь, чтобы ты больше, он остался на работе больше, заплати там, либо раньше пришел, ну и так далее. Такие вопросы. Дальше. Я так очень бегло здесь пройдусь, потому что у нас вообще тема на им персонала. Статистики. Вот вы видите, в крайнем правом стороне этого слайда есть статистики. Позволяют быстро оценивать вклад каждого сотрудника, видеть не действие, а сухой результат. У кого, у кого в компании внедрены четкие статистики, которые можно наблюдать каждый день? И при том, эти статистики внедрены в каждого сотрудника индивидуально. То есть это не результаты всего отдела продаж. А каждого сотрудника индивидуально. У кого внедрены уже статистики, я хочу погордиться вами. Олег, круто. Ну, просто я горжусь вами. Вот кто еще, у кого внедрены еще? Кто не успел внедрить минусик в чате, чтобы мне было понятно, кому что, кто успел внедрить, кто не успел, кто не успел внедрить в статистике, либо еще тяжело, то минус в чате. Кто внедрил, то плюсики в чате. Я вас очень прошу, чтобы мне было понятно. Какие вопросы? Плюс и минус. Ясно. <смех> То есть, есть статистики и нету. Татьяна, спасибо за честность. То есть, что значит статистики? Вы каждый день можете видеть, в каком состоянии находится состояние дел каждого сотрудника. Бухгалтера, уборщицы, продавца, производственника, специалиста по данному персонала. Неважно кто. И эти статистики очень важны. Кстати, по секретам скажу, Луиза, спасибо за честность. Эти статистики, очень важно, они должны быть видны каждому, то есть каждый должен понимать, почему он в конце месяца получил на, не знаю, на пять тысяч лей меньше зарплаты, чем в прошлом месяце. То есть это какая-то стена, где все статистики видны каждого сотрудника. Вот, поехали дальше. Вот это стати... статистики должны быть внедрены, потому что человек приходит в компанию, должен понимать, что от него требуется и какие, что измер... как измеряется его результат. Дальше, заработная плата от результата. Сотрудники получают не за отсиженные часы, а за реальный результат на посту. Поработал, получил, не поработал, не получил. Ну, например, если это, если это сотрудник отдела продаж, то это ну, прибыль, которую принес этот сотрудник. Вот так измеряется заработная плата от результата. Да, я знаю, что по законодательству Республики Молдова, так как среди вас в основном люди из руководителей Молдовы, вот, по законодательству... Нельзя не платить фиксированную ставку. Но фиксированная ставка должна быть настолько невыживательной для человека, что ему больше должна быть интересно заработная плата от результата. Кстати, продуктивные люди на это обращают внимание. Я видел продавцов, которым интересно было. Нет, сколько ему платят фиксированная зарплата. А сколько, какой процент, ну и скорее всего, неправильно да, сказать, не процент, а сможет ли он увеличить свою зарплату. если потолок в зарплате. Вот продуктивные люди, они смотрят на это Если мы говорим о продавцах, то они смотрят на это. Дальше я так по быстрому пробегаюсь. Продвинутые должностные инструкции ввод на должность. А в должностных материалах собирается весь успешный опыт самых продуктивных сотрудников, описывается в виде технологии и транслируется новым сотрудникам. Ну вот у нас на обучение по продажам продавцы, которые они первое что делают, они выписывают, что они делают такого особенного что у них это получается легко продать быстро, легко, ну и за большую, может, дорого. Да? Они это описывают, и это вносится в должностные инструкции новичков. Если это необходимо, это снимается в формате видео. Но это, эти папки должны быть для каждого сотрудника индивидуально. То есть каждый человек должен увидеть, что же ему нужно сделать, когда он пришел в вашу компанию, что же ему нужно сделать, чтобы добиться большего? Либо получить больше денег, либо получить больше зарплату, либо карьерный рост в некоторых случаях тоже возможно указывать здесь, в этих должностных инструкциях. Чаще всего это простое обучение компании по компании, потому что к вам приходит человек, который не знает вашу компанию, либо очень мало знает, и вот он это должностные инструкции для ввода человека в компанию и должностные инструкции, которые необходимы для того, чтобы... Человек понимал, что от него требуется, как он может общаться, ну и в некоторых случаях просто где и как попросить зарплату, может быть, в некоторых случаях. Ну, в каждой компании по-разному. И последнее, система найма. Позволяет создать большой поток продуктивных соискателей в любом регионе. В нашем случае РФ написано, но это Молдова, да? Вот, мы, кто в Российской Федерации, то это как раз ваша тема. А, вот. То есть система найма уже поставленная как система, когда вот все эти элементы внедрены, система найма начинает давать свои плоды вот в этот момент. Если вы пробуете нанимать сотрудников, но у вас всего остального мало, либо нету, либо есть где-то огрехи, то в этом случае система найма будет работать немного хуже. Но это не показатель того, что, это не будет, что система найма не будет работать. Будет. Просто чуть-чуть хуже чем чем у тех кто это все внедрено в молдове есть компании, у которых все это внедрено я знаю такие компании все четко по положено и у них вы знаете нету проблем с наймом кстати у кого нет проблем с наймом ну напишите плюсики в чате все нормально они всегда могут найти себе нового сотрудника плюсики в чате понятно то есть все пришли только из-за того что проблема есть хорошо итак ребят вот что должно быть построено в компании чтобы вы легко и четко быстро нанимали персонал Ну не просто потому что нанимать то вам будет легко потому что мы вам вас этому обучим а даже правильно сказать удерживайте компанию потому что ну как бы не факт что он проработал полчаса и не ушел либо она вот хорошо Поехали. На бинаре я вам дам небольшую часть нашей методики. Это не значит, что она вся полностью, потому что за полтора часа ну просто нереально а, это сделать. Но и благодаря ей можно сделать положительные изменения в бизнесе. То есть, если вы просто сейчас возьмете и разберетесь, как проводить интервью на продуктивность, будете задавать вопросы на вебинаре, четкие вопросы, я вам буду отвечать, корректировать, поправлять, то я вам гарантирую, что у вас пойдет уже правильный найм. А правильный найм ⁇ это увеличение компании. Хорошо. Вот, поехали дальше. Из наших платных услуг у нас есть такая недорогостоящая услуга. Она очень востребованная многими компаниями. Особенно она подходит для компаний небольших, у которых там 10-15 нету специалистов, по найму персонала. 10-15 человек 20 ну, может быть, до 50 человек, где еще нету специалистов, анализа персонала, я рекомендую провести полный анализ любого сотрудника или кандидата. Ну, и тут написано, что входит. Интервью на продуктивность, которую провожу я лично, больше никто. Тест анализа личности, мы проверяем, в каком состоянии находится сам человек. Проверяем мотивацию, кстати, на тему мотивации у нас сегодня еще будет, мы будем общаться. Вот. И проверка уровня знаний. Чаще всего к нам попадают продавцы, и уровень знаний мы проверяем именно в области продаж, потому что, если, например, вы к нам направите бухгалтера, то за это чуть-чуть другой человек отвечает. Вот, поэтому я вам покажу, кто может проверить знания у бухгалтера, либо у производственника, либо у не знаю, слесаря какого-то. Вот. Но эта тема отдельного, она отдельная, можно проверить и у нас уровень знаний любого человека если это необходимо это решаемо вот есть у нас такая услуга необходимо обращайтесь пишите в конце вебинара и вам дам ссылочку где вы можете ну получить такую услугу среди вас кстати есть люди которые уже получали эту услугу вот, потому что она во-первых недорого стоит а во-вторых экономит кучу вашего времени знаете почему потому что для того чтобы вы увидели ненужного человека вам нужно будет может быть чуть больше времени нехватка образования еще что-либо в этом случае вы потратите кучу времени на обучение этого человека, на вклад, на какие-то нюансы дополнительные, которые вы тратите. Ваше время ценнее денег. Понимаете? Вот. Но ну, эту тему мы заденем чуть попозже. Поехали дальше. Продуктивность. Моя любимая тема. Продуктивность – это способность человека довести начатое дело до конца во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Знаете, есть люди, которые, если под палкой их поднаправлять, вот, то они часто доводят дела до конца, но только из-за того, что их кто-то машет ну, палочкой сзади, загоняет. Давай-давай, давай-давай. Продуктивные люди – это не такие люди, их не надо гонять сзади. Вот. И именно поэтому хотел спросить, в вашей компании все сотрудники продуктивные, у кого все, напишите плюсики в чате. У кого не все минусы в чате? Ясно, Виктор, спасибо. Октавиан, спасибо. Хорошо, Сергей, Сергей Соли, Не знаю, вы Сергей либо Соль. Ну ладно. Дионис, спасибо. Не все сотрудники продуктивные. Влад, спасибо. Ясно. Хорошо. Плюсиков, хочу ждать. Жду и плюсиков. Ну хорошо. На самом деле. Походу, не один. Ясно, Луиза, ну вы в курсе, что как? Походу, не один. Ну, такое бывает. Вот. Как отбирать и видеть таких, кстати, Татьяна, досмотрите до конца, и вы увидите четкое данное, буквально даже не до конца, а прямо где-то очень скоро мы начнем эту тему. Константин Кара, спасибо. Виорика, спасибо. Итак, всем понятно, что такое продуктивность. Кстати, вот, это вот, вот эта презентация, которую вы сейчас смотрите, будет доступна для скачивания в конце вебинара, в течение 10 минут после вебинара. Поэтому вот, вот эти данные, которые я здесь даю, могут быть вашими буквально бесплатно в конце вебинара, поэтому обязательно досматривайте вебинар до конца, и мы поехали дальше. Продукт. То есть кроме того, что продуктивность – это качество человека, продукт. Что же такое продукт? На самом деле у нас в обществе считают, что часть, ну принято, что продукт – это какой-то товар, который мы продаем либо покупаем в зависимости, с какой стороны продажи мы находимся, а в, случае, в нашем случае в интервью на продуктивность – это законченная услуга или предмет высокого качества, который имеет ценность, который можно обменять внутри или вне компании на деньги, помощь или другие ценные предметы. Например, видите, я вам дам, дал несколько примеров. Для пекаря продуктом будет готовый хлеб, для парикмахера продуктом будет готовая прическа, которую заказал у него клиент, для дворника продуктом будет чистый двор. Для таксиста, я дам еще несколько примеров, для таксиста продуктом будет пассажир довезенный до места назначения с комфортом, ну и так далее, да, с определенными условиями. Для, не знаю, строителя законченный дом, в котором человек может жить. Для специалиста по найму персонала продуктом будет нанятый человек, который остался в компании и прошел испытательный срок. Вот вам. И эта дефиниция еще будет повторяться, я вам еще буду повторять на эту тему. Кстати, у кого есть уже вопросы, вы обязательно задавайте эти вопросы, потому что, чтобы я вам сразу смогу ответить. Ценный, конечный продукт. Да, именно так, Артем, совершенно верно. Это ценный. Ценный – это значит, кому-то нужен. Конечный – это значит, что он закончен. Продукт – это результат, то, что сделано, какой-то товар, либо услуга. То, что сделано. Хорошо. Итак в нашей компании в вашей в нашей неважно в какое, есть часто заметно из три вида сотрудников разрушители в компании примерно плюс-минус 20 процентов это люди которые окружены незаконченными делами они не любят доводить дела до конца и даже если их гонять они редко доводят дела до конца только под каким какой-то палкой то есть они вот видите выше есть написано начать изменить закончить они могут начинать они могут изменить но они не заканчивают. На... По-простому это быть, делать, иметь. Например, быть я дворник, делать я подметаю двор, иметь. Это, это как раз тут продукт, чистый двор. Вот для дворника непродуктивного он все равно оставит очень много мусора во дворе. Делатели в компании примерно 60%. Они заканчивают дела, но только когда им в этом помогают или постоянно направляют ну, какие-то руководители, Руководят ими. Да? Они, и очень важный момент, эти люди могут стать как разрушителями через некоторое время, потому что они могут перейти на именно к тем, кто разрушает компанию, вот в этот уровень, либо они могут стать продуктивами. Продуктивы, э, если в компании руководитель, либо руководящий состав уделяет внимание, очень много внимания разрушителям, проблемным людям, то через некоторое время, время делатели перейдут в ранг разрушителей. Если в компании большой акцент ставится на результат, хвалится результат, поощряется результат, то через некоторое время делатели могут стать продуктивами. Либо помогать продуктивам доводить дела до конца. Знаете, о продуктивных? так по секрету вам скажу, здесь не написано, я не писал этого. Но у продуктивов есть такое качество, они хотят делать все. Вот. Ну, например, если не знают, они учатся, узнают и так далее. Не может быть, если в вашей компании, например, есть продуктивы, либо вы считаете, вот многие из вас написали, что их нету, кстати. Вот Не может быть, что в компании не было продуктивов, если компания хотя бы в небольшом росте. Продуктивы должны быть, хотя бы вы, руководители, должны быть продуктивными. Знаете почему? Потому что вы потянете компанию вверх, когда, например, в компании появятся разрушители, либо делатели, которые ну, смотрят на то, как вы себя ведете и на кого обращаете внимание. Внимание, кстати… Руководителей для сотрудников важнее, заметьте, важнее, чем отсутствие внимания. Для них, для, для делателей, если их игнорировать вот и не замечать их, то а разрушителям уделять много внимания, то делатели уходят, помните, в разрушителей. Если наоборот, то, как говорится, продуктивом. Итак, продуктивы 20%. По-любому есть в вашей компании продуктивы. Если их немного, или ваша компания небольшая, то несколько человек все равно есть. Один, два, три, неважно. Вот. Не может быть такое, чтобы в компании не было продуктива. Потому что если в компании нету продуктивы, компания очень быстро разрушается. Кто заметил, что ваша компания начинает разрушаться, когда какой-то ценный и результативный сотрудник уходит из вашей компании? Плюсики в чате, пожалуйста. Спасибо, Никита. Спасибо, Витвицкий. Хорошо. Кто еще заметил, что когда, ваш, что когда ценный сотрудник уходит из компании, то ваша компания становится ну, совсем нерезультативной. Михаил, спасибо. Виорика, отлично. Спасибо. Я уверен, что в каждой компании есть. Октавиан, спасибо. Есть продуктивы. Не может быть. Компания непродуктивная. Если их ну, мало, то есть меньше, чем 20%, компания начинает исчезать. Это значит, вам нужно поставить большой акцент на поиск продуктивов. Самый большой акцент в найме. Итак, продуктивы ⁇ это сотрудники, которым не нужно палкам, чтобы довести дело до конца. Это люди, которые сами могут начать делать столько, сколько на это нужно времени и закончить, когда это было запланировано. Например, если вы поставили план продавцу, не знаю, продать на 100 тысяч, вот, то если он продуктивный, он делает, делает, делает, вот, делает сколько надо. И в один прекрасный момент он заканчивает, говорит, да, я добился, а в нек... а продуктивы они еще добиваются даже больше, больше, чем вы поставили в план. Так, Татьяна. Да, Олег, совершенно верно, ценных надо удерживать, это правда, уделять им много внимания, помогать им, давать поощрять как-то. Так, а Татьяна Селена, есть вопрос, не результативно, а просто возникает проблема. Да, такие тоже бывают. Это, знаете, как, когда возникают проблемы чаще всего? Из-за того, из-за связи э, вот этих вот, у которых возникают проблемы с разрушителями. Вот когда, например, у меня падают продажи, это значит, ну, например, я до сих пор был результативным, у меня начали падать продажи. Это говорит о том, что э, у меня есть связь с такими людьми, это может быть один или несколько человек, которые просто разрушают компанию. Как ну, да, вы поняли, Татьяна, о чем я говорю. Хорошо, спасибо. Хорошо, пойдем дальше. Чтобы мы успели все. Как проводить интервью на продуктивность? Готовьтесь, задавайте вопросы, особенно тех, кто занимается напрямую наймом персонала. А ну поставите, пожалуйста, плюсики в чате, кто имеет в подчинении сотрудников и напрямую занимается наймом персонала. Ожидая плюсы ваши в чате и начнем сразу олег спасибо знаю вас вы молодец виктор отлично сергей соль понятно андрей круто плюсик не выглядит но видел ну ладно константин круто спасибо большое андрей еще один плюс круто у кого кто занимается нам персонал напрямую то есть постоянно вот юджин спасибо михаил спасибо владислав круто я поздравляю вас вы как раз попали куда надо просто очень куда надо у луиза надо, вы, конечно, извините, что я в прямом эфире, но надо найти человека, кто этим будет заниматься. Не в вашей должности с таким количеством персонала заниматься наймом. Хотя, ну, как бы, кроме вас бывает такое, что больше никому это не доверишь. Никита Спотарь, HR ищет, я уже принимаю и ввожу. Хорошо. Но желательно обучить HR, чтобы он ну, мог хотя бы первые данные по вводу в компании мог делать. Отлично, Луиза. <связывай> Поехали дальше. Итак, мы начнем с интервью на продуктивность. <связывай> Итак, что вам нужно узнать в первую очередь? Первое, вам нужно узнать фамилия, имя, отчество. Ну, если мы в Молдове, то тогда фамилия, имя этого человека. Желательно так, как в паспорте. Получить от него, кстати, до этого, вам нужно получить от него разрешение на его тестирование, желательно в письменной форме, и желательно получить разрешение еще на использование каких-то данных, которые вы там будете получать. Может быть, вам нужно будет кому-то показывать это и с кем-то консультироваться. Вот. Желательно получать письменное подтверждение, что они согласны на использование личных данных. В нашей стране, в Молдове, есть закон об этом. Вот. То есть фамилия, имя. Дальше. Должность, на которую претендуют. Бывает такое, наверное, что вы видели, что человек, ну, какую должность дашь, такую, ну, на такую пойду. Вот. На самом деле, должность должна быть реально понятна. Если человек не понимает, на какую должность он идет, то... Не знаю, что вы с этим будете делать. Вот. Ну, просто не удержится, нестабильный человек. Третье, прояснить, Третье, что нужно, с чего нужно начать. Вот это первые три шага. Да? Прояснить слово «продукт». Объяснить человеку, что такое продукт. Помните, это закончена услуга или предмет высокого качества, который имеет ценность, который можно обменять внутри или вне компании на деньги, помощь и другие ценные предметы. Вы получите дефиницию слова «продукт» на румынском, обещаю, я вам скину, это есть в интервью на продуктивность. Вот Для того, чтобы человек мог отвечать на вопросы из этого интервью, это обязательное условие для проведения интервью на продуктивность. Мы это делаем в нашей компании, когда тестируем персонал. Если вы это не делаете, знаете, вам будет тяжело просто объяснить человеку, что такое продуктивность. Вот. Хорошо. Вот первые три элемента. Дальше мы уже переходим к вопросикам. И дальше вопрос звучит так. Человек понял, что такое продукт, он дал подтверждение. Дальше следующий шаг. Согласны ли вы с тем, что каждый сотрудник компании имеет свой продукт? Если человек категорически не согласен с этим, с этим утверждением, я не рекомендую вообще дальше проводить интервью на продуктивность. Знаете почему? Все очень просто. Он непродуктивен. Ну, уже ясно, понимаете? Ну, вот, вот этот вопрос уже показывает, продуктивный человек или нет. Прямо прям в начале. Бывает такое, что... Но человек сразу говорит, нет, редко, вот я после, в результате тестирования тысяч людей, я вам уже говорил, что я протестировал много людей, редко видел, когда человек говорит, нет, но бывает, такое тоже бывает. В этом случае мы просто останавливаем интервью, ну и, как говорится, много шансов, что этот человек входит в ту двадцатку разрушителей процентов, двадцатку процентов, что лучше вообще с ним, с ним не иметь дела. Понятно. Видите, я всегда в объяснении к этому ну, вопросу объясняю, на что обратить внимание. Да? И дальше во всех вопросах будет это. Кстати, ребят, если есть вопросы, задавайте уже. Не стесняйтесь, я отвечу. Вот. У кого есть такая проблема, что человек ну, просто не видит, что такое продукт и к чему, что от него ожидает? В какой компании есть такая проблема? Напишите. Есть. Плюсики в чате, у кого есть проблема, человек не видит, к чему он стремится. Михаил, спасибо. У кого еще? Артем, спасибо большое. У кого еще есть такая проблема, что человек просто тупо не понимает, к чему ему идти? Владислав, круто. Спасибо что за честность. На самом деле редко кто вообще может признать, что такое что такое существует, но я понял, что среди вас в основном такие люди, которые могут признать какую-то трудность. Кстати, если человек может признать трудность, он может ее исправить. Не может не исправить. Хорошо, пойдем дальше. Следующий вопрос. Если вы сейчас не работаете, то укажите, сколько времени вы находитесь без работы. Продуктивные люди, если вы встречали таких, а я думаю, я вообще уверен, что вы таких встречали, долго не находятся без работы. Они еще работают и в это время ищут себе новую работу, чтобы, они одного, чтобы ни одного дня не находиться без работы. Они не любят ничего не делать. Они должны быть всегда заняты. Буквально вчера проводил интервью этому парню, как бы он вот тестирование, да и сегодня проводил. Проводил интервью, и парень мне сказал, говорит, ну что, я месяц, нет, два месяца был дома. Я говорю, что делал два месяца? Ну, все равно интересно, чтобы понимать, может быть, он все-таки работал, чем-то был занят. Вот, в дополнение к этому вопросу. Ну, он говорит, ну, что, искал, учился. Я говорю, хорошо, чему-то научился. Ну, пока, говорит, учусь. Ну, понятно. Понятно? Хорошо, поехали дальше. И дальше начнутся вопросы, которые мы проверяем по нисходящей спирали от настоящего времени назад. Дальше будут серия вопросов, которые проводятся по каждому месту работы, в который человек был. Каждое место... Работы нужно проверять. Ну, об этом у вас будет вопрос, я вам покажу. Но очень важно проверять последние три места работы сотрудника. Если это невозможно проверить, либо вы это не хотите проверять, поверьте мне, можете наломать дров. Я ошибался, могу признать, ошибался. Ну и вот, говорит, потом <смех> имел недовольные, ну, не, до, не совсем приятные ситуации. Такое же бывает, мы все люди. Вот. Поэтому обязательно проверяйте все места работы, а руководители, которые будут проводить интервью, обязательно это делать. Один нюанс хочу добавить. Дело в том, что этот вопрос, дальше вопросы, помните, они по каждому месту работы. То есть эти вопросы вы задаете за, по, одному, по последнему месту работы. Вот он не приходит к вам. Какое было до этого? Вы проверяете это. Ну, задаете эти вопросы и проверяете его. Но не сразу, а потом. Потом вы берете еще раз, еще такую же пачку вопросов, а у вас в бланке интервью уже будут эти вопросы, вы просто берете новый лист и заполняете его заново. Еще по более позднюю работу, еще более позднюю. Вот Бывает такое. Кстати, у кого есть проблема, что вам приходят новички, и вы не знаете, как провести ему интервью? Вот человек с института пришел. Ну, Напишите плюсики в чате, у кого есть такая проблема, что приходят новички и непонятно, что у них спрашивать, о чем с ними говорить. У кого есть такая проблема, ну, по поводу новичков, да, что вот приходят они, приходят, вот, и вы не понимаете, что спросить, что сказать. ребят, у нас есть такой раздел «Вопросы». Значит, там, где вопросы, вы пишите конкретные вопросы. Там, где я вас прошу написать плюсики просто, то в чат в левом углу, нижнем левом углу, там прям так и написано «Чат». А там, где вопрос, я ожидаю от вас прямой вопрос, что какая проблема или может быть какой-то какая ситуация вы хотите обсудить вот плюсики там не ожидаю я вас очень прошу то есть спасибо виктор спасибо еще один виктор октавиан понятно хорошо вам бывает такое и кстати среди студентов которые только закончили университет, только уже могут быть продуктивные люди как их увидеть на эту тему будет вопрос обязательно итак мы начинаем вы Описывайте последнее место работы. Вот видите, здесь так и написано. Проверку по местам работы нужно проводить назад во времени. Как минимум нужно описать последние три места. Об этом я вам уже говорил. Вот и вот первое, что вы узнаете: должность, на которой он находился, как она называлась, название компании, юридическое, не юридическая, все детали по этому поводу, род деятельности, чем занимается компания, что вы понимали, где он работал и сколько времени проработал в этой компании. Значит. А зачем задавать вопрос, сколько времени проработал в этой компании? Выясняю, всегда, когда проводишь интервью на продуктивность по нескольким местам работы, понятно, сколько человек проработал больше всего в одной из компаний. Это говорит о том, что мало шансов, что он с вами проработает больше, чем где-то в другом месте. Хотя, если у вас получится, ну, круто. Ну, например, если к вам приходит человек, говорит, я... Больше года нигде не проработал. Вы смотрите по интервью, по нескольким местам работы проверяете и понимаете, что он нигде не работал больше года, то это показатель того, что не исключено, что он ну, и у вас тоже больше года не проработает. Понимаете? Вот. Тут, видите, внизу есть описание. Тут мы выясняем, кем он был и сколько времени он был. Вот. Ну и с кем он был, то есть какая должность, где он был, ну и сколько времени он там находился. Следующий вопрос перечислите ваши основные обязанности в этой компании. В этом э, вопросе вы выясняете, что он делал или какие дела ему доверяли выполнять. Вот. Бывает такое, что человек выполняет какие-то дополнительные дела руководителя, у него это получается хорошо. Вам это нужно знать для того, чтобы понимать, какие еще должности либо какие обязанности вы можете дополнить далее, либо, может быть, понять, что да, он это сможет и так справиться с этим. Что было продуктом? Вот вопрос на продукт. Вот здесь, что было продуктом вашей должности, или как бы вы его описали? То есть человек просто должен описать какое-то законченное, либо услугу какую-то законченную, либо какой-то продукт законченный на его должности. Не, например, у меня был производственник, вот буквально недавно парень, он говорит, вы знаете, он говорит, моим результатом была, не, не знаю, закончена... Вот сцену он оборудовал сцену, говорит, вот закончена сцена, это мой результат. Я говорю, ты сам это делал? Он говорит, редко сам, в основном с бригадой. Я говорю, ну тогда это не твой продукт, а продукт бригады, понимаете? Давай посмотрим на твой продукт, именно твои должности, а не все бригады. Обращайте внимание на это, потому что если вы на это не обратите внимание, просто вас пропустят. Вот, этот вопрос поможет вам понять, видеть ли он продукт. То есть это, видите... Он показывает, насколько человек видит свой продукт, свой результат, который от него ожидали на прошлом месте работы. Очень часто бывает у продуктивов, человек не, у непродуктивов, я извиняюсь. Непродуктивные люди редко видят свой продукт. Редко, просто тупо редко. Если им долго втюхивали, объясняли, может быть, как-то объясняли, бывает, что человек даже непродуктивный видит это. Ну, как бы ему объяснили так много раз, что он не смог забыть, вот. а продуктивный сразу видит, и им легко это увидеть. Вот. Следующий вопрос. Измеряли вы свой продукт или был ли способ вашей компании проверить количество производимого вам продукта? Итак, вот этот вопрос говорит о том, продуктивный или нет. Если человек кандидат на этот вопрос отвечает, нет, не знаю, не видел, не помню, ну и еще как-либо. Это показатель того, что человек 100% непродуктивный. То есть он не видит, можно ли это измерить. Продукт всегда можно измерить. Все можно измерить. И вот в нашем случае продуктивный человек, он всегда мог измерять. Даже продуктивов, которые я тестировал, они даже мне объясняли, как это делается, как происходило это. И у них даже были свои блокнотики, где они сами ввели этот результат. То есть если в компании не было такого, видите, как, надо, как важно внедрить эти статистики, помните, я вам показывал. Если статистики не внедрены, то он сам это делает. Продуктив сам смотрит, сколько и как кто э, замечал, что э, человек даже не обращает в вашей компании. Кто замечал, что сотрудники даже не обращают внимания, можно ли проверить количество производимого ими продукта или нет? Плюсики в чате. Кто видел, кто замечал такое? Жду плюсики в чате, у кого была такая проблема, в вашей компании было тяжело проверить. То есть человек не, не мог видеть продукт, к которому он стремится, результат, к которому он стремится. Вот так вот. Олег, спасибо. Михаил, спасибо. Виорика, круто, отлично. Вы очень активные ребята. Константин, спасибо большое. У кого еще? Ясно. Тогда двигаемся дальше. У кого, кстати, есть вопросы по какой-то теме, вы сразу вписывайте их вопросы или просто пишите их в чате. Следующий вопрос, если вы ответили «да», то есть на предыдущий вопрос, где человек сказал «да, можно посчитать продукт, все нормально, можно посчитать сколько прибыль я приносил вашей компании», то так и задается вопрос. Если вы ответили «да» в предыдущем ответе, опишите эти способы. То есть как происходило это измерение. Например, там, если человек там продавал, там была какая-то программа, которая показывала, сколько денег он производил, сколько прибыли он давал. Либо если это там там не знаю, какой-то э, бухгалтер, то тогда там, измерялись какое-то количество отчетов там, в программе, либо как-то просто физическим считалось, либо просто деньги вот, в магазине, результат продавца измеряется в деньгах, он в конце дня берет и считает кассу, и уже понятно о его, о его результате. И двигаемся дальше, ребята. У кого есть вопросы, задавайте. Кстати, было два вопроса. Олег, какие вопросы? Задайте их, потому что я не вижу, какие вопросы вы задавали. Не в вопросах. Вот нигде. Задайте, пожалуйста, вопросы вопрос еще раз, если у вас есть вопросы, чтобы я четко вам ответил, потому что я не вижу этих вопросов. Итак, двигаемся дальше. Сколько продукта и за какой период вы производили на этом месте работы? То есть вам нужно поднять. Как много за единицу времени человек производил от продукта? Ну вот в ответ на этот вопрос вы должны получить две четкие цифры. Сколько количество, например, там бухгалтер говорит, я производила 10 отчетов с данных в налоговую за месяц. Окей, понятно. Либо продавец говорил, я продавал на 5 миллионов в месяц, либо там в день, ну неважно как, да. То есть вам нужно понять, вот сравнимые две цифры. Продуктивные видят, у них вообще проблем с этим нет, они четко понимают, сколько, что, здесь вопросов нет. Вот. Либо они просто открывают свои ну, планшет еще где-либо, и посмотрят, и у них все понятно. Хотя продуктивы, продуктивов редко, им нужно ну, искать какие-то материалы, они уже знают в умест, насколько они продали в прошлом месте, позапрошлом, либо сколько продукта они произвели и так далее. Вот. Этот вопрос очень важен. Знаете почему? Потому что из него исходит следующий вопрос. Каков был ваш уровень производства по сравнению с другими сотрудниками внутри или вне вашей компании на подобной должности или с подобными обязанностями? Например, если например, продавец продавал на 5 миллионов, а вы не знаете, много это или мало, круто это или не круто. Ну, например, там хорошая цифра или нет. Может быть, для продажи спичек это много, либо ли продаж для самолетов это вообще мало. Понимаете? Вот. Поэтому вам нужно с сравнить эту цифру с, с кем-то другим. И они здесь ставят, вот в ответ на этот вопрос, вы получаете а, такую ситуацию. Они говорят: да, мои продажи были где-то там, ну, из 10 сотрудников, которые занимались тем же самым там, где-то на третьем месте. Вот, либо где-то там на десятом месте, либо в каком-то другом месте. Вам нужно понять, насколько эта цифра там в 5 миллионов, например, сравнима с теми, кто продавал в этой компании, либо не в этой компании, которые делали то же самое. Для того, чтобы вы понимали, да, хорошо, нет, не совсем. Так, у нас появился вопрос. если продуктов много для одного сотрудника? Может быть такое, может быть такое. Например, я, Олег, ага, а, Никита. Я вам проясню такую вещь, что продукт для продавца, если вы говорите о продавцах, это прибыль. Это не то, что он продает, это прибыль. То есть разница между доходом и расходом. А вот если продуктов много для одного сотрудника, может быть такое, то есть он выполняет несколько должностей. В этом случае продуктов несколько. Либо продавец занимается как поиском новых клиентов, так и обработкой существующих а также и еще как-то доведением каких-то клиентов до конца. В этом случае продуктов несколько, и статистики ведутся по каждому продукту. И когда вы описываете, когда вы задаете вопрос, там есть… Вот сейчас вам вернусь обратно. Так. И когда вы задаете, что было вашим продуктом, вашей должности, или как бы вы его описали, он может назвать все свои продукты. И далее вы отвечаете, например, он сказал там «продажи» и «найденный новый клиент». Продавец сказал. В этом случае следующий вопрос отвечается за оба, то есть как за номер один за продажи, так и за номер два, то есть прибыль и э, второе, по второму продукты тоже, по третьему, ну если их больше, там, если вы ответили, да, то же самое, измер, как измерялось и то и другое, ну, короче, вы здесь отвечаете на оба продукта, то есть он должен вам ответить на оба продукта, как по первому, так и по второму. Первый, второй, первый, второй. Или если их три, то три. Такое может быть тоже. Да. Эм, так, Никита. По-моему, Никита сдавал, да? Никит, я ответил вам на вопрос, или вы как-то что-то имели другое в виду? Как проверить продуктивность у студента? Его ее успехи в университете не всегда являются показательными. Да, у нас есть такой вопрос. Сейчас вам покажу. И а, а, направлю вас, а, ваше внимание на то, что являлось бы правильным ответом, либо что являлось бы четкая информация. Итак, каков был ваш уровень производства по сравнению с другими сотрудниками внутри или вне вашей компании на подобные должности? Ну, мы это разбирали. То есть вам нужно сравнить с остальными людьми, которые делали то же самое. И следующий вопрос: таким образом уровень ответственности возложенный на вас менялся с течением времени? То есть руководитель, который возлагает ответственность своих сотрудников, вот этот человек Добавляет своим подчиненным больше ответственности только тогда, когда видит, что этот человек уже справляется с предыдущими. И это говорит о том, что человек более продуктивный, больше шансов, что он продуктивный, вот, и больше шансов, что он даст вам те результаты, которые вы ожидаете. Вот, потому что предыдущий руководитель уже заметил это, понимаете? Так, следующий вопрос: как в течение времени изменялся объем выполняемой вами работы с момента, как бы только начали там работать до конца? То есть человек, когда приходит компания, у него ему дают там какой-то объем работы, он начинает его делать. И продуктивные люди они всегда ищут, чтобы еще поделать, когда есть свободное время, вот. И если уровень объем работы в течение ежедневной изменялся с течением там всего времени, то это говорит о том, что человек продуктивный, много шансов, да. Объем работы должен сильно возрасти. Вот, видите? Так отвечают продуктивные. Они говорят: очень сильно поднялся. Вот так отвечают продуктивные. Они так и говорят: ну прям ну нереально очень поднялся, я с в шоке. Вот. Дальше вопрос. Кому вы отчитывали за свою работу? Укажите фамилия, имя, должность вашего непосредственного руководителя, контактный телефон или email. Тут нужны контакты руководителей, которые напрямую были самыми близкими их руководителями. То есть, например, если, соб, если в компании был собственник, либо директор, а это сотрудник отдела продаж, у него был директор по продажам, то вам нужен контакт именно директора по продажам, а не собственника. Не исключено, что этот собственник очень редко вообще видел этого человека и он может дать какую-то информацию по этому поводу. Вот. Если этой информации вы не получаете, то все остальные вопросы остаются без дела. Ну, вы не можете это проверить и все. И я рекомендую проверить. Вот, то есть, обзвонить этих руководителей. Я, так, я часто звоню и говорю, слушайте, вот у вас заработал такой человек, скажите, как, как, как это, ну, как он справлялся, вот он сказал мне так-то, так-то, он мне сказал, что продавал вот так много, это правда, либо он мне сказал, что он был на первом месте по продажам, это правда, ну и человек говорит, да, так, нет, не так, то есть не исключено, что этот руководитель потом позвонит вам, всегда хорошо помогать друг другу, кстати, у нас в Вайбере есть чат руководителей, можете обмениваться, информации там, вот, э -э вот для чего это надо, то есть для того, чтобы проверить все данные, вся информация, которая известна, ну получена ранее, известна уже. вам. И последний вопрос из интервью: почему вы решили уйти с этой работы? Если на этот вопрос вы услышите кучу оправданий, да, руководитель плохой, там, да, тут, там все были плохие, у него ничего не получилось, у никого, ну все плохо, короче, да, все все виноваты только не я, это говорит о том. Что также он найдет проблемы и в вашей компании. И с такими же проблемами вы столкнетесь. Вам нужен сотрудник, который потом будет вас, эм, о вас плохо отзываться? Вот. Это я очень быстро прошел, потому что эти вопросы, они, ну, у нас очень мало времени осталось, а нам еще есть что делать. Если у вас есть вопросы, задавайте, я двигаюсь и дальше. Кстати, для кого реально остаться еще на полчаса, то есть до 9 провести вебинар? Напишите плюсики в чате, мы можем дополнить там еще на полчасика, если кому-то реально это сделать нет, значит закончим, как было. Так, вопрос на продуктивность для тех, кто еще нигде не работал, студенты или школьники. Вот, например, к вам приходит студент, и вы его спрашиваете. Да, не всегда предыдущий руководитель даст достоверную информацию. Знаете... Очень важно. Спасибо, Олег, что дали эту, это ценное данное. На самом деле такое бывает. И на самом деле, если руководитель там, ну не знаю, расстроился из за него, не в хорошем состоянии, помните, я напоминаю, что проверять нужно последние три места работы, а не одно. Если вы видите, что мало контактов, пять мест работы, все места работы, вот сколько надо. И обзвоните всех, да. Один не скажет, другой скажет, какая проблема. Вот вопрос на продуктивность для студентов. Какими победами, достижениями, результатами всей вашей жизни вы можете гордиться? Ну и контакту людей, которые могут подтвердить эти победы. То есть вопрос звучит так, как красным цветом тут выделено. Вопрос звучит так, и ответы должны быть следующие: победы, результаты в спорте, в каких-то соревнованиях, первые места, не коллективные, например, там не один студент говорит, я победил там чемпионате. Молдовы по футболу. Окей, okay, это коллективная игра, это не факт. Но если, например, он забил какой-то решающий гол вот это факт, вот это важно. Вот человек может не знаю. Для каждого человека результаты очень разные. Например, одна девочка мне сказала, что студентка, да, сказала, что у нее очень классно получались торты. Это шедевры для нее. А вы посмотрите, а вам ценно это, кстати. Если вы берете ее на повара, либо помощника повара, либо на работу в ресторане, то ну, почему нет? Может быть. Вот. И обязательно собирайте контакты у людей. Таких ответов, вот ответ на этот вопрос может быть их несколько. И в интервью бланка на продуктивность есть этот вопрос и есть место на несколько ответов. Обязательно, обязательно. Задавайте их и пишите все ответы и контакты людей, которые могут это подтвердить. Еще я говорит, я победил там в чемпионате, не знаю, по бодибилдингу, вот буквально недавно я тестировал одну девочку, чемпионка мира, не мира, чемпионка Украины по бодибилдингу, то есть вот чемпион, вот, а нужен ли вам такой человек? Если у вас фитнес-клуб, то почему нет? Много шансов, что она вам подойдет. Если у вас там, не знаю, отдел продаж, ну, сами смотрите, вам решать нужна ли вам эта победа и так осматривайте все остальное и так идем дальше дальше что мы проверяем э, в тестировании сотрудника вот мы проверяем состояние личности мы, было замечено что когда человека человеку проверяешь состояние личности продуктивность он продуктивный но он продуктивный в, р, в плохих делах не совсем хороших на да? либо у него есть какие-то качества, которые ему мешают быть хорошим руководителем, ему нужна другая коррекция, чем продажа, например. Вот к нам приходят люди на продажи, мы их тестируем, понимаем, что нет в продажах проблема, а в чем-то другом. И, кстати, кто попадался к нам, вот, попадал на тестирование, напишите в чате, кто замечал, что да, на самом деле проблема была не в продажах. Вот. И мы проверяем вот следующие уровни – стабильность, уверенность уровень счастья, то есть то, насколько человек счастлив в жизни. Кстати, для сотрудников очень важный фактор. Самообладание, то есть контроль своих эмоций. Уверенность, уверенность показывает уровень образования, уверенности в том, что он делает, потому что необразованные или малообразованные люди низкий уровень э, э, э, уверенности у человека. Активность, то насколько много человек делает в жизни. Ответственность, то насколько он может начинать, изменять и заканчивать хорошо дела. Вот. Терпимость, то насколько человек этичен, кстати, очень важный фактор. Мало кто обращает внимание на это, мы обращаем, когда тестируем людей. Этичность, то насколько человек правилен в своей жизни, то насколько он смотрит правильно на жизнь, то насколько он не нарушал в своей жизни какие-то правила, законы и так далее. Дружелюбие, кстати, для продавцов один из самых главных факторов. Дружелюбие. Если человек не дружелюбен, то он будет продавать только тем, которые ему нравятся. Все остальные не будут... Тем остальным он будет выборочно продавать, знаете как. Общительность. Ну, вообще, наверное, я думаю, вам нет смысла объяснять, что общительность – один из самых важных факторов для продажника и человека, который занимается продажной. А для бухгалтера – ну, не знаю. Я думаю, что не самый важный фактор. Вот. Либо там для человека, который работает на производстве, там просто на какой-то линии что-то собирает, ну, мало шансов, что типа, вам понадобится эта проблема. Это, это качество человека. Вот, Татьяна пишет нам, проблема может возникать в моменте интервью. Человек не может сказать, что мы просим слишком личные данные. Что делать? Что делать? Просто были такие случаи. Ясно. Значит, смотрите, помните, он говорил, что в начале интервью, вообще в начале тестирования, он должен согласиться, что его будут тестировать в письменной форме. Когда он подтверждает это, он уже согласен и готов отдавать эти данные. Если он не хочет давать данные, либо может быть такое, что он подписывал какие-то подписки о неразглашении информации в той компании, в предыдущей компании, где он работал. Такое может быть, вы спрашиваете, вы подписывали, да, подписывал. Хорошо, тогда вы проверяете другое место работы. Если в каждой работе человек не хочет давать контакты своих руководителей, это говорит о том, что не совсем хороший показатель, кстати. Вот, Татьяна, вам ответ на ваш вопрос. Кстати, кому ценно интервью на продуктивность, напишите плюсики в чате, кто видел важность и ценность именно вопросов в интервью на продуктивность. Плюсы в чате. Виктор, спасибо. Круто. Молодцы. Михаил, отлично. Я очень рад, что смог вам помочь. Октавиан, круто. Молодцы. Отлично. Константин, раду. Молодцы. Хорошо. Мы двигаемся дальше. И вот мы подходим к такому моменту, как мотивация. В нашем случае мотивация э, – это то, что движет человеком изнутри, чтобы он работал. То есть не то, что вы даете, вот в нашем случае, видите, самый низкий уровень мотивации на шкале мотивации – это деньги. То есть, если к вам человек приходит ради денег, знаете, что произойдет? Ради зарплаты. Произойдет следующее, что кто-то даст больше, а вы вложили в него, в его обучение в его там, исправление, в какие-то свое время, силы и так далее. Человек говорит, да, мне предложили на то числе больше, что я пойду в другое место. Но ну, вы имеете, что имеете. Это тоже вам нужно знать для дальнейшей мотивации этого, этих сотрудников. Более высокий уровень мати... э, на шкале мотивации – это личная выгода. Личная выгода – это, например, рабочий автомобиль, телефон, бензин в бак ну и так далее. То, что интересно человеку, получить для себя для того чтобы ну как бы он может работала может не работал это второй вопрос потому что уровень этики мы уже провели ранее вот личная выгода вот следующий уровень я очень быстро пройдусь личная убежденность то есть человек убежден что он приходит на свое любимое дело он хочет заниматься например продажами он любит делать то на какую должность он приходит это ему нравится это его вот это уже убежденность. Все окей. Именно то место, это и для него окей. И самый высокий уровень мотивации, который редко встречается среди настоящих сотрудников, которых нам попадают, это чувство долга. Чувство долга, это человек говорит, ну как выглядит продавец, я дам пример продавца, который с чувством долга. Например. У него со вчерашнего дня в магазине бардак остался, наследили, дождь был. Ну, короче, уборщица не пришла, не успела сантехник, техничка убрать. Поэтому продавец с чувством долга, он берет швабру и убирает в свой магазин. Не ждет, когда придут клиенты, и он их потеряет из-за того, что в этом магазине бардак. Вот это чувство долга. Для кого, у кого есть сотрудники с чувством долга в компании? Плюсики в чате. круто молодцы вот видите все таки они есть я такой молодец владислав круто василий бажурян спасибо тут тут был такой вопрос у татьяны проблема можно искать в моменте интервью они это это мы проходили так не так много как хотелось ну Олег, спасибо, скажите, сколько есть, уже хорошо, потому что один, два в компании, вы можете на этих людей положиться. Татьяна пишет, проблема может возникать в моменте интервью, человек может сказать, что мы просим слишком личные данные, это мы уже читали. Так, у Татьяны, по-моему, был еще один вопрос, я вот не вижу его, я такой, ну ладно, если что, повторит Татьяна. Вот, вот это уровень мотивации, который мы тоже выясняем, когда тестируем людей. Дальше. Знания. На самом деле, почему мы в конце проверяем знания, а не в начале? Потому что, если человек продуктивный, если он в хорошем состоянии как личность, если у него уровень мотивации высокий, то есть его интересует помогать людям, он движется в этом направлении, то знания можно дать. Если человек непродуктивный, если человек в плохом состоянии как личность, там есть много загвоздок, либо есть... Какие-то проблемы связаны с мотивацией, например, человек приходит только ради денег и все. Вот на это тоже есть вопросы, мы тоже выясняем это. В этом случае, ну да, знания точно не помогут. Вот я буквально недавно видел человека, который пришел с двумя высшими образованиями, вот и мы протестировали компанию этого человека и сказали, что человек, да, имеет Оксфорд там еще что-либо, но он будет он разрушитель, он будет ломать компанию, вот. И он говорит, и они говорят, не-не-не, вы что, у него же такое крутое образование, давайте его возьмем. Ну да, и взяли через два месяца. Хорошо, что им написал в письменной форме об этом. Через два месяца они сказали, не-не-не, он не давал результат, он разрушал, он приносил склоки в компанию. ну и так далее. Поэтому знания ему не помогли быть результативным. Татьяна, Селена, состояние личности – это параметры личности, которые изменяют специалистами типа психологи или психологические тесты. Да, что-то похожее у нас есть. У нас есть специальные коучинг-программы, где мы работаем индивидуально с человеком. Если человек для вас ценен, и вы видите, что… Ну, почему не подкорректировать это? Бывает такое, что есть смысл вложить, он даст больше результатов. Вот, то в этом случае мы всегда рекомендуем это исправить. И у нас есть такие коучинг-программы, кстати, рекомендую, очень легко это исправить, может быть, чуть-чуть подольше, не за 5 минут, но все поправимо. Так, как правильно привлечь на собеседование? Хорошо, ну чуть-чуть попозже я отвечу на этот вопрос, Олег. Так, ох, кстати, ваш вопрос. Как получать постоянный поток кандидата в свою команду? Я вам сейчас покажу. А, ну вот здесь написано у вас, наем персонала это продажа, продажа идеи, поэтому нужно создать воронку продаж найме. Что значит воронку продаж? Я вам покажу, как выглядит воронка продаж. Вот я сейчас вам ее увеличу. Вот, То есть как, ищется, как появляются деньги в компании внизу, видите? Воронка. Исходящий поток. То есть мы делаем что-то, рекламу, там, продвижение, еще что-либо, вкладываем деньги в это. Потом к вам приходят люди, потом вы встречаетесь с ними, заключаете соглашение, договариваете, выставляете счета и получаете деньги на счет. То же самое нужно сделать с воронкой по найму персонала. То есть вам нужно делать большой исходящий поток, пробовать в разные варианты и смотреть, откуда откликаются те лучшие сотрудники. И то есть на входящем потоке, когда к вам приходят люди, вы их тестируете, либо общаетесь с ним, интервьюируете и выясняете, откуда они узнали, как узнали. Для, у нас, кстати, есть такие вопросы, если необходимо, мы можем дать. И именно вот то, на что они реагируют вот, и в каком месте они ищут работу, вот туда нужно направлять свое внимание на исходящем потоке. То есть, например, если к вам приходят сотрудники с трех девяток, либо с объявления на вашем магазине, вот, и лучше они именно там приходят, то ну что делать? Именно с этого и начинаем. Да. Вот. Э, должна быть создана воронка, Олег. Если нет воронки, э, в маленьких компаниях редко бывают воронки, кстати, вот, то в этом случае э, вот, мы имеем, что имеем, и сотрудников не хватает. Это правильно. Как состояние личности вы определяете на собеседовании? Отвечаю на вопрос Татьяны. У нас есть специальное тестирование, тест анализа личности. Он состоит из огромного количества вопросов. Он занимает его заполнение около часа-полтора времени. И я являюсь специалистом, который может читать результаты этого тестирования и увидеть, где проблема. Такое бывает. Вот. И, поэтому ну, не вопрос, это все можно поправимо. Вот. Дальше мы пойдем воронка продаж Ох. значит смотрите ребят у нас по времени немного постараемся еще вложиться вот кстати среди вас есть чаликов константин он может вам помочь созданием воронки по, именно по найму персонала, потому что когда воронка есть, вы, вы никогда не беспокоитесь, что вот вы взяли сотрудника и дрожите за него, если есть такая воронка. Поэтому, Константин, можете написать что-то в чате, <с> <Вот. с> можете э, помочь людям. А как состояние личности вы определяете на собеседованиях? На собеседованиях э, мы определяем с помощью теста. Я вам уже говорил. Вот, кстати, написал Плюсик Константин Чаликов. Состояние личности мы определяем с помощью специального теста анализа личности который имеет погрешность максимум 6%. Состояние личности – это не самая простая вещь. Поэтому просто обычными вопросиками, 2-3 вопроса, не покажут вам полной картины. У нас есть полная картина. Попробуйте протестировать людей у нас, и вы увидите, насколько полная эта картина. Ребятки, немного времени осталось. Главное – качество любого специалиста по нам персонала. То есть, какими качествами должен обладать специалист по нам персонала. Продуктивность и умение продавать. Если человек непродуктивный, нельзя ставить на э, специалиста по найму персонала. Знаете почему? Потому что он, знаете, есть такой закон, подобное притягивает подобное. Он будет при привлекать таких же, как он. Ну и вы будете иметь э, отсутствие продуктивных в штате. Поэтому продуктивность, это самый вот прям на первом месте, находится для специалиста по найму персонала. Если вы замечаете, что уже сейчас ваша компания занимается... Наимом непродуктивный человек, запишите себе это и исправьте это уже завтра. Умение продавать, то есть помните, да, им нужно уметь продавать идею. Вот, кстати, Константин может вам помочь именно на эту тему, как довести человека до собеседования. Знаете, бывает такое, что ты позвонил, а потом дальше непонятно. Доходит он, не доходит. Так, что сделает полный анализ личности кандидата или сотрудника, освободит время руководителя? То есть что значит «свободит»? Вы не будете тратить время на кучу кучу вашего времени на э, анализ, э, на обучение, на какие-то там нюансы, которые необходимы вам как руководителю. Вы, может быть, заработаете, пока вы обучаете кого-то, вы заработаете в 15 раз больше, чем тот, кого вы обучаете. Второе. В небольших компаниях экономия на зарплате специалиста по найму персонала. Ну, это нормально. Хорошие специалисты по найму персонала, продуктивные. За 5 копеек компания на работу не придут. Даст ясную картину, на какую должность подходит тот или иной кандидат. Экономия ресурсов компании. Ну, в компании, знаете, есть специалисты, которые, например, у вас есть какой-то, не знаю, там, в отделе сервиса, где вы обслуживаете какие-то машины, есть какой-то инженер, который обучает новичков. Вот, сэкономить время этого специалиста он лучше займется нормальным делом, которое приносит прибыль. Итак, в нашей компании есть. Полный анализ личности, куда входит интервью на продуктивность, тест анализа личности, анкета на мотивацию, проверка знаний для продавцов и подробный отчет об этом мы даем вам. Эта услуга у нас стоит 50 евро за одного человека. Вот. Но для тех, кто сейчас участвует в этом вебинаре, у вас есть интересная, интересный бонус. Специальная цена. При оплате в течение 24 часов после завершения вебинара, то есть завтра утром вы можете уже начать кого-то тестировать, стоимость 30 евро за одного человека. Примечание. Очень важно, мы тестируем людей на нашей территории, вот, то есть их надо будет как-то до вас, до нас их доводить. И для тех, кто уже решил, что надо, самому может пройти тест. Бывают руководители, которые понимают, что, блин, рыба портится с головы, почему бы не... Пройти самому, посмотреть, что нужно исправить самому. Вот. То я сейчас публикую ссылочку на регистрацию на тестирование. Вот вот она. Пройдите по ссылке для регистрации на тестирование, и мы завтра с вами свяжемся уже и оговорим все нюансы, как вы можете пройти это тестирование. Специальная цена за тестирование одного человека 30 евро до завтрашнего вечера. Спешите, регистрируйтесь прямо сейчас, потому что других так сказать скидок у нас не будет спешите вот дальше что у нас еще есть вот бесплатно такой же тестирование анализ личности любого человека который направлен к нам на обучение по продажам например человек к нам приходит на обучение по продажам либо корпоративное у нас есть обучение где мы обучаем целую компанию в этом случае мы тестируем каждого участника по той же схеме как вы только что видели вот либо если вы сомневаетесь, кого направлять на обучение того или этого, тоже мы тестируем человека бесплатно, и вам не стоит ничего денег, и мы может, сможем вам порекомендовать, кого из них лучше направить на обучение. Бывает такое, что вот мы тестируем 3-4 человека, ну и там двое-трое остаются на обучении одного. Ну, знаете, бизнес – это извлечение с прибыли. Если этот человек, вы потратите больше на обучение его, на коррекцию его, такое тоже бывает. Uh, я иногда об этом говорю, вот, uh, то вы потратите больше, то смысл тогда в этом бизнесе, <laughs> вот. поэтому uh, буквально в, очень скоро у нас начинается открытый курс по продажам, мы набираем группу до 10 сотрудников, через две недели мы его начинаем, поэтому, ну, заходите на сайт masterprodage.md и там есть детали об этом. А сейчас вы можете пройти по ссылке для регистрации на тестирование и получить платную либо бесплатную услугу. Вы сами выбираете, насколько какая она вам нужна. Вот, мы подходим к концу как раз по времени, прям вот-вот-вот-вот. Эм, и как я вам и обещал, я отправляю вам для скачивания бланк на русском и румынском языке и интервью на продуктивность. А также я вам отправляю вот эту презентацию для скачивания, чтобы вы еще раз поняли, как это происходило, ну и в новую единицу времени. Эти, это скачивание возможно в течение 10 минут после а, этого вебинара, поэтому спешите скачать, я вам сейчас закидываю эту ссылку, вот, пожалуйста, вот вам ссылочка, пройдите по ссылке для скачивания, можете скачать уже сейчас. И у нас сейчас осталось несколько минут для вопросов и ответов. Я пока вы задаете, если у вас остались какие-то вопросы, вы задавайте их прямо сейчас, чтобы я смог на них ответить. Вот. И еще хочу сказать, что пока вы задаете свои вопросы и думаете, о чем спросить меня, вот, я вам скажу пару слов про то, что мы делаем. Наша компания занимается практическим обучением по продажам. Это огромное количество практики в любом нашем обучении. Кто из вас прошел советское время и учился там в Советском Союзе, тогда были, было успешное действие для университетов, учебных заведений. Вот. Человек учился 5 лет в университете, 3,5 он проходил теоретическую часть, полтора года он где-то работал инженером, например, на заводе, там еще где-либо, и практиковался. Нельзя... Я уверен, что никто из вас не пойдет, на, не, не ляжет под нож хирурга, если вы только смотрели, если этот хирург только смотрел видео или читал книгу ⁇ Как вырезать аппендицит». Поэтому, кстати, хотел, хотел вам сказать, что прямо сейчас быстренько проходите на посылке для регистрации на тестирование. Очень рекомендую руководителям прямо сейчас зарегистрировать именно себя. На тестирование вы получите очень много четких данных, и вы сразу поймете, что нужно исправить вам, в вашей компании, вас самим. Если у кого-то есть вопросы, связанные именно с вашими сотрудниками, прямо сейчас напоминаю, что эта ссылка и это тестирование стоит 30 евро за человека только, если вы успеете оплатить это до завтрашнего вечера. А регистрироваться надо прямо сейчас. Регистрируйтесь прямо сейчас и получайте эту скидку, этот бонус, который мы вам дарим именно для тех участников, которые досидели, дослушали этот вебинар до конца. Я жду от вас вопросов, задавайте. Если нет вопросов, мы подходим к концу. Вот. И еще раз напоминаю, что я ожидаю от вас сейчас регистрации на тестирование. По ссылке, где написано «Пройдите по ссылке для регистрации на тестирование», заходите, регистрируйтесь. Завтра мы вам обязательно позвоним, уточним все детали и обязательно каждый из вас завтра получит свою, свой фактор реальности, свое понимание того, что именно вам надо для того, чтобы исправить ту или иную ситуацию. Кстати, вы можете во время, когда мы вам позвоним, задать те вопросы, которые вас волновали и вы не успели задать в этом чате. Я обязательно вам отвечу, либо кто-то из наших сотрудников обязательно вам ответит регистрируйтесь прямо сейчас на тестирование и получите свой бонус в размере 20 евро за каждого человека, то есть бонус, скидка 20 евро за каждого протестированного человека, который, за которого вы заплатите буквально до завтрашнего вечера. Кто-то пишет вопрос, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, я еще парочку минут подожду тогда, задавайте вопросы. Если ни у кого нет вопросов, то прямо сейчас Регистрация на тестирование скоро закончится. Вот, я вижу э -э, e-mail. Смотрите, Штефан, чуть-чуть выше, вот э, я вам сейчас еще раз опубликую эту ссылочку. Э -э, вам не нужно вписывать нам email. mail вот, э, пожалуйста, мы вам регистрируйтесь там, мы вам завтра позвоним, и все эти детали по тестированию мы оговорим с вами индивидуально, не будем э -э, в онлайне тратить время других руководителей. Руководители, друзья, кто слышит, кто меня видит? Есть ли еще? Ага, вижу, что кто-то еще пишет вопросы, да? Хорошо, значит, для тех, кто решил регистрироваться на тестирование, ссылка прямо сейчас, последний, последнее сообщение в чате, оно видно, прямо сейчас регистрируйтесь. Есть какие-то вопросы, которые тут появились, я хочу посмотреть на них. Как найти людей на производство, объяснить? объявление во всех сетях есть а никто не приходит и не звонит что не так александр прям крутой вопрос отвечу прямо сейчас на самом деле на производство редко люди которые приходят на производство например сварщики слесари редко ищут объявления в соцсетях на трех девятках в работе м.д. поэтому вам нужно найти свою воронку для этих людей часто это могут быть ваши какие-то клиенты либо какие-то ваши знакомые либо знакомые ваших сотрудников которые могут это выполнить, и это может стать более успешным действием для вас, Александр, по поводу вот, людей на производство. Так, Артем, чуток не, не по теме найма, но очень важно ваше мнение. Стоит ли открывать нет магазин в 2019 году? Вы знаете, этот вопрос прям рекомендую э, задать специалистам, которые <laughs> этим занимаются, но если честно, интернет-магазины -магазин, интернет сейчас э, в хорошем спросе, Просто нужно будет сделать хорошее продвижение. Я уверен, что если вы обратитесь к Константину Чаликову, который есть сейчас в чате, он может вам дать реальность, помочь вам посмотреть на это с этой стороны. Да, интернет-магазин работает. В зависимости от того, насколько вы готовы вложиться в него, внимание вложить, создать исходящий поток, делать продвижение, ну и так далее. Артем, это вопрос на ваш вопрос. Стоит ли открывать? Вообще, тема, конечно, не найма персонала. Ну, ладно, Артем, я ну, люблю отвечать на те вопросы, на которые ну, готов ответить. вот Интернет-продвижение, оно больше для маркетологов, для тех, кто делает продвижение. И именно Константин это тот самый специалист, который сможет вам в этой области помочь. А вы сейчас, Артем, и все остальные, кто еще присутствует, можете пройти по ссылке для регистрации на тестирование зарегистрироваться ну и как говорится идти вперед завтра может быть даже у вас будет шанс пообщаться со мной лично вот какие еще вопросы есть ребят может быть какие-то еще вопросы есть Так вопрос есть как правильно разработать организующую схему значит это вопрос у нас задал андрей белекчи андрей на самом деле на это есть специальное образование этому нужно научиться правильно делать и для этого есть специальные курсы самому Взять и разработать организующую схему можно, вот, но потом будут много загвоздок, поэтому я рекомендую просто взять, пройти обучение самому, не надо всю компанию обучать, самому разобраться, а потом внедрить это в компанию. То есть, как, бы, как разработать, это ну, очень обширный ответ на этот вопрос будет, поэтому даже вот так вот. И за это вам огромное спасибо, что отвечаете. Объявление не не привлекает ваших целевых сотрудников либо не там размещено вот видите пожалуйста константин э, чаликов ответил на ваш вопрос по поводу объявления так так как проанализировать максимально эффективно среднюю зарплату по рынку для на данную должность ага. никита спотарь задал вопрос на самом деле помните мотивация если у человека только мотивация деньги то не самый хороший показатель, но, Никит, если, например, вам нужно узнать, вот, какая средняя зарплата вообще в городе, и дают это, вы просто откройте сайты, где публикует объявление на ту должность, на которую вы ищете, и посмотрите, что они предлагают. Но я рекомендую все равно прикреплять каждого сотрудника к результату, даже бухгалтера, даже уборщицы, любого человека может, можно поставить на статистики, он может получать результаты от статистик. Дам пример, Никит, для вас реальный такой пример. Вот. Могу сказать одну вещь, что вот у меня был один знакомый, который, в компании которого был человек, который занимался замерщиком. Он измерял окна, делал замеры. Ну, в целом, он же не продавал. но, кстати, он, ему доверяли очень много клиентов. Вот. И за квадратные метры, ему да, рассчитывали какой-то объем, за квадратные метры. У него там за кадр каждый квадратный метр, например, был по одному евро. Например, я его думаю сейчас. И он получает, например, там, ему считают там, 700 евро, например, он получает за 700 квадратных метров. Вот. Потом у него есть обходной лист по всем сотрудникам, которые, с, с которыми он контактирует. С производством, потому что он замеряет окна, и с продажниками, с которыми он ездит на замеры. И каждый сотрудник в этой компании ставил оценку и комментарий, например, там, опоздал на замер. Ставит там, например, восьмерку, опоздал на замер. И вот считается общая цифра, общая оценка всех подчиненных, которые поставили ему оценку. И уменьшается, либо увеличивается. У меня были ситуации, когда человека очень хвалили. И в этом случае там не 700 евро, там чуть-чуть больше он получил. Поэтому я всегда рекомендую вот так делать это. Александр Вячеслав, скажите, а где и как найти персонал? Что нужно для этого? Александр, помните, я вам показывал воронку продаж. Воронка продаж, я сейчас верну ее обратно, где вам искать персонал. Очень важный, очень важный момент, вам нужно искать, пробовать в разных направлениях и смотреть, откуда к вам приходят на входящем потоке, откуда вам приходят самые лучшие сотрудники, и именно на основе вот этих лучших сотрудников и анализа, откуда они приходят, именно на основе этого туда направлять больше всего объявлений. Например, вы видите, что вам приходит объявление Хорошие сотрудники, например, от объявления, которое висит на вашем магазине. Круто, надо его сделать огромным, заметным, видным. Понимаете? Вот. Либо попросить какие то друзей, знакомых, которые тем же самым занимаются, но у них хватает персонала, повесить это объявление во многих местах, где такие сотрудники могут быть. Вот с чего надо начать. Так. Как привлечь? Это продажа. Смотрите. Когда человек приходит, например, вы отзвонили человеку сергей соль дал задал вопрос как привлечь это продажа и хорошие продавцы они видят как продать тому или иному сотруднику чтобы с ними работали вот. помните специалист по нами персонала должен обладать таким качеством вот поэтому это продажа и вам нужно нужно видеть что нужно человеку почему ему это нужно и бывает такое что вы размещаете объявление, вот все это делается размещается в соцсетях в девятках на магазине и и актер, не знаю, что такое, и актер, наверное, что вы имели в виду. Но, короче, смотрите, надо делать везде. Может быть, по рекомендации к вам будут приходить более лучшие люди. Может быть, кто-то, кстати, очень часто бывает, что продуктивные люди в своем окружении тоже имеют продуктивных друзей. Попросить других сотрудников, которые результативные, четкие, классные, нужные для вашей компании, попросить по рекомендации, поспросить у них, может, у них есть друзья и знакомые, которые являются вашими сотрудниками, могут стать ими. Им интересно работать в вашей компании. Вот. Так, кратко составить портрет продуктивного сотрудникам, составить продающий вакансию, текст разместить на правильной коммуникационной линии, там, где могут быть ваши сотрудники. Да, Константин, на самом деле, спасибо за за краткость и четкость. На самом деле, он, ну, как бы вот, Константин вам ответил по поводу, где делать продвижение, как делать. Вот, вот так вот. Но я очень... Я очень хочу вам еще раз напомнить, что мы сейчас проводим регистрацию на тестирование, и у вас есть прямо сейчас ссылка на регистрацию на тестирование, и получить больше, более исчерпывающие ответы на, на свои вопросы вы можете получить тогда, когда придете к нам. Вот. Значит, Сергей, надо пробовать еще какие-то новые. Значит… Те, которые вы сейчас используете, либо объявление не продает, кстати. Бывает такое, что объявление не привлекает таких. Например, в объявлении написано, не знаю, там, зарплата, там какая зарплата, бонус и все остальное, но не написано, каким должен быть человек. И в этом случае вы будете привлекать только людей, которым интересна только зарплата. Либо у нас была ситуация, когда руководитель искал на должность бухгалтера сотрудника, и объявляю, а ему нужен, нужен был сотрудник, бухгалтер. Румыноговорящие. И я я ее спрашиваю: она говорит: не, не приходят люди. И я говорю, слушай, а, а на каком языке опубликовала Она говорит: на, на, на русском, ну ладно. То есть идея в том, что ну, вот на русском языке читали русскоязычные, на румынском читали румыноязычные, она поменяла язык и начали приходить люди. И такое бывает, понимаете? То есть русскоязычных она находила, но русскоязычные ей не нужны были. Понимаете? Да, используется интернет-реклама, такое бывает. Кстати, по поводу интернет-рекламы могу сказать, что самые известные бренды в Молдове уже давно начинают делают, ищут сотрудников и публикуют свои объявления в таких э, соцсетях, либо в, в таких поисковиках, как Google, Яндекс и так далее. Если вы посмотрите, просто зададите работа в Молдове и так далее, где-то в Google, вы увидите, что и самые известные компании в нашей стране ищут уже с помощью этого, они делают это продвижение, и они находят. Понимаете? Вот. И именно только из-за того, что они не сдаются, они знают, откуда к ним приходят люди, они делают анализ воронки продаж, либо воронки найма персонала, ну и появляются такие люди. Ребят, напоминаю, я сейчас ожидаю от вас регистрации на, на тестирование, и я еще раз вам опубликую... Ссылку на тестирование вас, либо ваших сотрудников, либо ваших подчиненных, которые вы хотите исправить, либо вы желаете узнать больше об этих, об этих людях. Я, если честно, рекомендую пройти, если среди вас есть руководители, прийти самому на тестирование. Очень часто бывает, что вот начинается оттуда вся проблема. Вот у меня сейчас на кое-каких коррекционных программах есть руководитель, который объем продаж его компании 3 миллиона долларов в год. Вот, и он увидит здесь проблему, что выше он не может расти, а он хочет. Ну и вот мы исправляем некоторые вещи у него, такое бывает. Хорошо, еще какие вопросы есть, ребята, так я посмотрю, тут по-моему что-то появилось, пишите, где найти персонал, что нужно для этого. Так, на этот вопрос я ответил. Хорошо, ребят, еще раз напоминаю, сейчас у вас есть ссылка перед вами в чате для регистрации на тестирование. Прямо сейчас проходим по ссылке «Регистрируемся на тестирование». Ну и, как говорится, получаем то, что вы хотите получить. Завтра я обязательно, либо я, либо кто-то из наших сотрудников позвонит вам и пообщается. Андрей, пожалуйста, у кого есть еще вопросы, вы сможете их задать уже у нас в офисе, в нашей компании. Мы находимся в городе Кишиневе. Пожалуйста, приходите, задавайте вопросы, работайте, спрашивайте, ну и так далее. Я очень краток был сегодня, очень краток. То есть, если бы я провел более четко этот вебинар, более длительно, ну примерно часа три как минимум, то, конечно, вы бы получили больше данных. Но я вам не обещал получить, дать вам все данные, которые существуют, потому что, ну, просто нереально за, за полтора часа это сделать. Вот, Приходите к нам на обучение, записывайтесь на тестирование и получите то, что вы хотели. И вот я еще раз вам публикую ссылочку. Вот И еще раз сейчас опубликую ссылочку на для скачивания материалов которые я вам обещал еще в начале в начале этого вебинара спасибо всем за внимание чат открыт вы можете задавать свои вопросы я постараюсь завтра вам отзвониться либо написать либо встретиться как как получится вот пообщаться с вами с каждым из вас ответить на все ваши вопросы и всем желаю хорошего дня хорошего вечера уже потому что в молдове уже темно вот, хорошего вечера, и чтобы в вашей компании всегда были только продуктивные люди, которые на самом деле искренне вовлечены настолько, что стремятся увеличить вашу компанию прямо в разы. Всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения, будьте здоровы и всем до свидания.